Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Варшавская. The next station. Варшавская. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Станция Варшавская. Выход к железнодорожной платформе Коломенская и автостанции Варшавская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Каховская. The next station is Каховская. Станция Кахопская. Переход на станцию Севастопольскую. Конечная. This is Севастопольская station, line 9. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде, следующем в тупик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность. Thank you.